Мы думали, тебя уже того. Чего того? Оболванили. Привет, Светка. Привет. Здорово, мужики. Привет. Ну как, аппарат? В порядке аппарат. Сдох. Так это, ты вытащил его отсюда на воздух? На воздух. Думаешь, он на воздухе скорее починится? Так задохнетесь же тут. Ничего, с утра сидим не задохнулись. Ладно, все, мужики, пошли отсюда. Чепец, ну ты же обещал. Да ладно, не ной, починю тебе твой твой примус. Перекурим и починю. Слышь, Зидик, а, ты это, сдай хлам в утиль, а то на ходу развалится, потом тебя по чертежам собирать придется. Ага, сдай. А кататься на чем буду? На помеле, что ли? Ну, зачем на помеле? Слышь, фонарь, дай-ка твоей закурим мои, отцерели что-то. Вон моя стоит. Бери, докатайся. А ты? А чё я? А ты-то как же? А и все, мужики. Откатался? Чё, забирают, да? Забирает Светочка в Тюрягу. А в армию призывают. Когда идешь то Так это, послезавтра в пятницу. Ну чё? Я думаю, дело надо отметить. Тетка Тамара не будет завтра всему дому отвальную устроить. А мы сегодня на воздухе. Конечно, отметим. Слышь, Ченник, ты насчет мотоцикла правда, что ли? Знаешь, я его, наверное, с собой в чемодане в армию возьму. Или тетка моя Тамара на нем тут ездить будет. Не, ну правда, Чайник. Вот ехан Ну на, Держи! Чайник. чайник! Вот придурок! Спасибо, чайник! Добрый вечер! Есть хочешь? Я, как крокодил в Африке. <свят> а пацаны где? Телевизор вверх. Привет, пацаны. Здравствуйте. Что кажут? А? Кино укажет, не мешай. Витя, Витя, иди кушать. Вот. Батька двое суток дома не было, а пацанам телевизор дороже. И это все, Зюзик. Мать больше не дала. Хе, ничего себе, здесь всего на четыре бутылки сухаря. И то, я все добрый. Кто пойдет? Ну что, Зюзик, не доплатил, так может отработаешь. Смотри, а то меньше нальем. А чего сразу зюзик-то? Ну а что, светку посылать, что ли? А что? Я могу сходить. Ой, да сиди ты. Ну что, кинем жребий тогда? Ладно, не надо жребий. Я пойду. Держи. Э -э -э, подожди. Фонарь, ну держи банку, ты что-то стоишь Где? Да вон она! Получай! Фонарь, ну, Игорь, это что-то не думаешь? Пошел на прорыве-то! Так, ну, получай! На Греции. Самые серьезные по тревоги тревоге в последние годы по поводу судьбы величайшего исторения мирового Ты что, Вить? дай что? Прекрати, Вит, Пацаны живут. Перестань, выйти. Он на кино глядит. Там же уже программа времени идет. Может, время еще интересней. Пошли в спальню. Ну, Пошли. Ну, дай же мне хоть котлет выключит. Пешеные, они же сгорят. Так да, новых нажаришь. Да. Да, дома. Сейчас. Вик, тебе. Слушаю. Что? А где? На втором километре? А когда? Ага. Оперативники выехали? Уже? раз буду. Отработка. Ни пожрать, ни... Куда ты галстук кинула? Уходишь? Товарищ капитан, капитан, Товарищ капитан участковый полномоченный второго. Иван Захарович. старший лейтенант Гордиенко, докладываю. Следователь запарен. участковый Гордиенко. Значит, труп обнаружен сестрой пострадавшего. Она же и позвонила в дежурную часть. Прошу сюда. в гостях был и консервы забыл, а он из за ним выскочил и стоп. здорово. Здравствуй. Здравствуй, До двух часов ночи пахали. Два анализа не подтвердились. Ну, вообще долго искали. Знаешь, у меня к тебе было дело. Ну, да, Потом расскажу. Так, молодец, молодец. А кто сказал, что он умер? Как? Пульс. Есть. Слабый, но есть. Надо срочно в больницу. Так, где скорая? Так, не приехала еще. Кто вызывал? Я. Мне сообщили, как пришел, так сразу вызвал. Товарищ капитан, он и что бегают, уголосят, убили, убили. Никотин! Я! Быстро машину за скорой! Я! Я! Соседской семьи! Я это в армию хожу. На чтоб служил слегко? Какой я тебе, Ася? Это я для тех, кому 21 исполнилось. Я, Ася. А для прочих сопливых Я Алексей Семенович Яковлев. Повтори! Алексей Семенович Яковлев! И волшебные слова надо знать. Дяденька, пусти, пожалуйста, пусти, пожалуйста. Дяденька, дяденька. Вот другое дело. Ходятся двух слов связать не могут. Ты один? Ага. О. Так, тебе Красницкого или Белянского? Сухого мне. Ты не заглядывай, давай деньги. Чу? Деньги давай. Гомеопат хренов. У тебя тут на три. Чего? Ты же сороковник, дядя. Бери деньги и гуляй, Вася Ешопилки. Гуляй. Ладно. Гуляй, гуляй. Ладно. Ладно, ладно. Сороковник. У самого материнское молоко на губах не обцов. А тут же сороковник. Сороковник. Я десятку за вредность беру. Можно сказать, за риск. А научили, Громатеев, на свою голову. А сам, небось, у бабки с матерью спер. Ты же не знаешь, как их заработать. А я знаю. Знаю, как их заработать. Денежки-то. Ты чего там затих? Я? Да. Я это? Ты, ты, футбол смотрю. Кто то Ну давай. Холоди, а? Интересную... а, Галин. Спасибо. Команду, сдают вот спасибо. Забил. спасибо, дяденька Алексей Семенович. Дяденька Алексей Семенович. А что это? Вот как ты руки дрожат? Не дрожат. Ты что, в холодильник лазил? Нет. Я сейчас проверю. Сволочь, тварь! Сволочь, тварь! Ой. ой! Я побежала на этот автобус на последний. Так, когда это было? Это, это ну я на часы не смотрела. Мы ну, час назад. Ну, два часа? Когда? Ну, наверное, наверное, минут сорок. И не надо мне выговаривать, товарищ дорогой. Вы подчиненным своим выговариваете. У меня к живым пока еще сегодня 12 вызовов. А здесь сказали покойник. Покойник может и подождать. Михаил Петрович. Да. Я беседовал с сестрой потерпевшего. Нападение по могло произойти минут 40 назад. Ну, ну, от силы час. Понял. Лейтенант! Я! Иван Захарович! Смотрите. А. Пройдите сюда. Иван Захарович, автобусный билет. Совсем свеженький. Снимай. Лейтенант! Слухаю, товарищ капитан. Давай, лейтенант, есть шансы справиться. Бери патрульную машину и пошарь в окруде. эти места получше знаешь. Сообразил? -ка? Ага, понял. Внимание! Всем нарядам патрульной службы, всем постам ГАИ. На втором участке района аэродром совершено разбойное нападение. Товарищ капитан, Анчер потерял на шоссе. Как всегда. Внимание! Не исключено, что лицо или группа лиц, совершивших нападение, выключите эту музыку. Внимание! На втором участке района аэродром совершено разбойное нападение. И главное... Как что случилось, так обязательно на моем участке. Ну, перейди он Принять И все. На моя земля и баст. Так нет его обязательно на моей земле, Грохникам. О, Р пробежал кто-то. Где? Это тебе показалось. Чайника только за смертью посылать. Ну, что там? Чего-чего, перебор. Фонарь. Банк, стук. Хватит. Я больше не играю. Да, мужики, тоскливенько. Вот чайник в армию уйдет. Ты, чипец, если тут поступишь. А фонарь? Мореходку. Я останется со светкой одни. А он не поступит. Он, он поступит. Он из залитки Гаврилова и никуда не уедет. А ты что, ревнуешь что ли? Дурак. Стой, стой! Че? А что там за коштер говорю? А ну назад! Сейчас прицепится. А ну, всем подойти к машине. Начинается. Че делать-то было? Че делать? Пошли. Ну, мы сказали, подойти к машине. Да, это же Приехали. Пошли. Ваня! Вань! Фонарь! Да хватит стучать, нет его. И у чайника света нет. Ну Но... и повеселились на прощанице. И что будем делать? Не знаю. Слушай. Если масла в башке нет, то может и сапори. Ну ладно, что стоять, пойдем. Ой, на свет, дома горит. Так это же Зютик. Подожди. Ты что, свет? Не знаю, не нравится мне что-то. А нет, это он. Свет, твои предки спят давно. Ну что там? Поднимайтесь, молодые люди, стоять. Поднимайтесь. Вперед, ребята, вперед. Давай, давай, давай. Поднимайся. Мам, Олег... Сидите, сидите, пожалуйста. Ваш? Наш. Ну вот, теперь полный комплект. Пошли. Ясно. Я вас очень прошу. Вы держите меня в курсе дела. Звоните мне прямо в горком. Я предупрежу секретаря. Всего доброго. Ну что там? Ну что-что, плохо. Он не приходит в себя. О, Господи, ужас какой-то. Зин. А бандитов поймали? Нет. Я дождущая или нет? Тебе с молоком? С молоком. И буди мишку, а оно опять в школу опоздает. Сейчас. Лариса Федоровна, доброе утро, это Мыльников. Лариса Федоровна, что у нас на первую половину дня назначено? Так, понятно. Мишку, Мишку буди. Извините. Да. Значит так, вы это дело перенесите в конференц-зал, а ко мне на 9.30 Кузьмичева. Какого Кузьмичева? Начальника УВД, он у нас один, к сожалению. Ну, значит, разыщите, позвоните ему домой, на дачу. 9.30, он у меня. Все. Так, а число это такое? 26. 26. Ну, хорошо. Так А число это... А, в смысле? День, недень. Прочитайте, Воденцов. Семь вторник. Так. Угу, да. ну, а И подпишите. Да. Четверг, который... Нет, вы сначала прочитайте. Какая так... Большая, а вдруг я что-нибудь не так написал. Ты мне позвони. Ха. Позвони мне... А обувь? 20... Да, вот. Спасибо. Ничего. 23-го. Нет. Ну, все нормально. 24-го. Напишите, трак, с моих слов твердо, записано верно. Хотя, в принципе, ну, ну на 90 процентов, все, заметно договорились. Угу. Да, ладно. Ну, а остальные дела как? Пойдем. Куда? Идите, Пойдем. вас проводят. Ну, ладно. Хорошо, рад тебя услышать. Счастливо. Ну что? Все. По-моему, их всех нужно отпускать. Всех? Всех, Михаил Петрович. А зачем их здесь держать? Ну, чай пить будешь? А кошелек? А если он его действительно нашел на дороге, как утверждает? А если он будет утверждать, что кошелек на него сломный свалился? Кошелек улика косвенная. Посмотри, что мне принесли криминалисты. Если он действительно совершил нападение, то он наверняка бы испачкался и забрызгался кровью. Ты у вот того затылок видел? А его одежда чистая, не пятнышка крови. И вот еще. Почва на месте преступления клинистая, с характерным красным оттенком, а на его обуви эта почва вообще отсутствует. Не по воздуху же он летал. Нет, он не врет. Да и по допросу это видно. По допросу как раз ни хрена не видно! Это еще почему? Похрену хрену, по качану. Извините, проходите. Подпишите. Я все ждал, когда ты ему еще закурить предложишь. И сам от себя забалдеешь, какой то непредвзятый и демократичный. А он на тебя смотрит и думает, ну уж этому-то лоху. Я точно мозги впарю. И впарил. Разуйте его глаза, либералы хреновы. Посмотрите, вокруг, с кем вы живете-то. Вот все вокруг плечат, преступность растет, преступность растет. А тебе в голову не приходило, откуда-то вдруг сколько преступников-то появилось, а? Да они всегда были потенциальными преступниками. Только наружу это вырваться не могло. Потому что власть чувствовали, силу боялись. А теперь нет власти, все можно! Это для тебя демократия! А для Вренцовых это все дозволены. В этой стране нам еще до демократии, между прочим, расти, расти. А вы напридумали себе народ. По книжкам его изучаете. Вы лучше вон надписи в общественных сортирах читайте. Или вы в очередь винную. Встаньте на пару часов, послушайте, да посмотрите. Сразу все про народ-то поймете. Тебя как соседи называют? Меня? Меня по имени. По имени. Это в глаза. А за глаза ты мент поганый. Мусор. Со мной вообще не здороваются. Пока у одного машину не украли, сразу уважал, Прибежал, говорит, Петрович, родной, помоги. Ну? Ну и что? Ничего, сейчас опять не здоровается. Не нашел машина? Да нет, нашел! Именно что он нашел! Не нужен больше! Ну ладно, давай чай пить. Да пухли уже твоего чая. Надо подумать, что дальше делать. Что делать, господи? Раскручивают этих ротеров поганах. Варенцовы этого. Мы за ними всю ночь гонялись, а ты политессы разводишь. Есть у меня одна зацепка, маленькая зацепочка. Автобусный билет. Выглядит абсолютно свеженьким. Прежде всего нужно выяснить, на какой именно рейс его приобрели. Так? Ты что, нарочно? Да нет. Вы же сами знаете, Игорь Федорович, как мы работаем. Машин нет. У каждого следователя по 20 дел. Выехать на происшествие бензин не хватает, оборудования нет. Да вы же сами все прекрасно знаете. Афанасий Сергеевич. Да? Как вы себя чувствуете? Спасибо. Вроде бы хорошо. Не жалуюсь. Может, вам нужно отдохнуть, а? Работа тяжелая, нервная. Вы скажите, мы это устроим. Я, Игорь Федорович, работу свою люблю. Я 30 лет в органах. Ни одного взыскания у меня нет. Вы людям это скажите. Они боятся на улицу да выходить. Вы же выходить. знаете, как мы работаем. знаете, Прекрасно знаете. Конкретно что по делу Одинца? Я не в курсе. Значит так, Афанасий Сергеевич. Или вы будете в курсе, или подаете заявление и мы вас с почетом отправляем на пенсию. Игорь Федорович, преступник будет найден. Я обещаю. Разрешите идти? Идите. Дело Одинца ко мне на стол. Да, Барановые и Ложечникова ко мне, немедленно. Что? Сейчас буду. Вор зашелся, ядрена мать. Видно, здорово, ему там Мульников хвосту накрутил. Да пошел он, козлодой. Вась, М? Ты же главного не знаешь. Пацанов-то этих я уже отпустил. Ты бы больше своего запарина слушал. Он теперь с этим автобусным билетом, как птичка в дерьме, до второго куку будет ковыряться. У него 18 дел в производстве? 6 глухарей. А -а -а. Еще одно теперь повесить на нашего права. Тогда и нас с тобой повесит. Повесит. Пойдем ко мне зайдем, по кумеку. А вдруг пацанов еще не отпустили? Пойдем. Вставай-ка сказал? Чё сказал? Что ты делаешь? Костя, пройдёмся. Пойдёмся. Ставить. Товарищ капитан, задержанные словами также действием на начало оскорбление. Кругом и шагом марш отсюда. Товарищи, кругом кому сказано. Давай, вставай, вставай. Я жаловаться буду. Можешь жаловаться, только себе же хуже делаешь. Смотри. Ты же сам их вымудил на это. Оскорблял? Никого я не оскорблял. Оскорблял. А это, брат, противоправные действия. Статья 192 Уголовного кодекса РСФСР. От шести месяцев до года лишения свободы. Ничего подобного. Следователь сказал, что отпустит. Пошел за пропуском. Фу. Эти двое пришли, руки заломали. Сюда привели. Ну, руки тебя заломали после того, как ты ударил одного из них. Эх, никого я не трогал. У тебя свидетель есть? Нет. А у них есть. Кто? Я. Я видел, как ты ударил. А это уже статья 193 -я. До трех лет лишения свободы. Хм. А ты же умный парень, Олег. Зачем тебе все это нужно? А? Так, садись, садись. Поговорим. И давай хорошему. Мать твоя рассказывала, ты в институт поступил? В Москве? А вам-то какое дело? А не надо так со мной разговаривать. Это невежливо. Могу испортить твой учебный процесс. Хм. Как это? А вот так. Получается, что разбойное нападение с нанесением особо тяжких телесных повреждений совершил твой дружок, гражданин Варенцов. И вы по этому делу пока идете как свидетели. Пока. А будешь дальше глупить, пойдете как соучастники. Ясно? Это что, чайник? Чайник нападал. Какой чайник? Что ты идиотничаешь? Ну, у Варенцова кликуха такая. Что-то я не врубаюсь. А? Правда, это он? Правда. Он. А теперь давай вспоминать. Когда он пошел за вином с твоей сумкой, в сумке был полиэтиленовый пакет. Нет, не Ты было. Ты вспоминай, вспоминай. Надо вспомнить. Как надо? Вот так надо. И тебе надо, и моторизованной вашей банде надо. А то все вместе пойдете срок мотать. Понял? Да, кажется, понял. Только не было в сумке пакета. Ясно? Не было. Ну, не было, так не было. Я же не настаиваю. Да, жаль, жаль. Ты мне поначалу умнее показался. Ты же от компании случайно затесался. Просто потому что по соседству живет. У тебя другое будущее. Москва, институт. Был. Все в прошлом. Да. Ну ладно, пойду я перекушу. Тут посиди, подумай. А чтобы тебе лучше думалось, я двух сержантов тебе представлю. А то от тебя всякого можно ждать. Нет, нет, не надо, не надо. Ну, не надо. Ну, зачем? Чуть ты так испугался? Ладно, успокойся, успокойся. Давай, поговорим по-хорошему. Так что, был у тебя там пакет полиэтиленовый? Эм? Ну, как, пакет, кажется, был. Ну, пацан, ты мне должен не делай. Ты мне точно говори, был или нет. Так что, чепец если тебя ментовки напугали, можешь идти всех закладывать. Все сказал? Все! А что же ты, если такой смелый всех нас перезаложил? Когда это? Когда? Когда тебя на дороге взяли. Вот и бы ты смелый был бы. А то всех заложил. И чайника своего любимого. А теперь рассуждаешь? Так я, так я же знал тогда. Ах ты не знал? Плесень. Заткнись, а то... Не трогай его. Ты что? Не трогай его, я сказал. Зюзик не со зла нас закладывал, а ты специально на подляну полез. Да ты, ты что, Фуна, ты, ты в натуре, ты что, тоже не врубаешься? Нам ведь предложено дать показания не для того, чтобы чайника потопить, а чтобы самим не сесть. Врубился я не по повыша из дерева. Да только подляна это. Так что ты предлагаешь? Сесть всем скопом? Зачем сесть? Верно, Зюзик говорит, пусть докажут. Ну ладно. Не хотела я говорить. Помните, когда на дороге чайника ждали? Сколько его не было? Час, час где-то, да? Я еще сказал, чайник только за смертью посылать. Сколько у него денег было? На четыре бутылки сухаря. А у него еще бутылка водки с собой была и кошелек этого мужика. Ему же ведь все равно. Он же ведь через два, через два дня в армию уходил. Ведь мог же он? Не мог. Не мог. Ты уверен? Ты уверен. Ну и дерьмушник же ты. Да я просто сидеть не хочу. Вас взяли через два часа выпустили, а я там еще сутки отсидел. Вы же ничего не знаете. Я ж не только для себя, я ж для вас, дураков, стараюсь. хочу вытащить. Свет, ты идешь? Волки позорные. Потом же сами пожалеете, да поздно будет. Поздно. Ну а ты что сидишь? Давай, вали за ними. А что? Да нет ничего просто так. Просто так? Просто так даже кошки не родятся. Значит, что фонарь тебя оставил, за мной следить, да? Ну, ну ты даешь. Сам уехал, сарай не запер. Я тут сидела три часа, дура-дура, железки его стерегла. А тебя просили? Ну и подумаешь, сверли вот что-нибудь? Какая разница? твое это какое дело? Слушай, ну подумай сам. Кому это нужно следить за тобой, а? Здорово ж тебя в ментуре напугали. На, смотри. А -а -а. Тоже Ой. ничего не докажешь? Говорят, оказывал сопротивление. Себе дороже получается. Пойми, в жизни, как в драке, всегда прав тот, кто сильнее. Сильные диктует свои права, которые их устраивают. Так было, есть и будет. Больно? Угу. Ты че? Ты ч? Детка. Ну, ну, не надо, Олег. Как же твоя Лидочка? Как Лидочка? Ну, ты ходил с ней, Гаврилова. Она же красивая. Э, Прививать она не хотела. Ну, не надо, Олег. Зачем тебе все это надо? Ну, не надо. Ты мне нравишься? Это мало. Для этого же любить надо. Ну иди новости. Какие новости? Погодка нынче. класс. Ну и чего? А че? Ладно, какие новости? А, ну вот погодка, говорю. Что надо? Все. А тебе мало? Слушай, чипец, мне завтра на работу. А работа не волк. От работы Ваня <смех> кони дохнут. <смех> Ты куда? Когда выдрючиваться надоест, скажешь. Не спеши, фонарь, успеешь. Слушай, чипец, а ты немного на себя берешь в последнее время? Так ведь отовариться можно. Ой, Вань, Вань, я уже испугался. Гляди. Вань, только спросить хотел, как там твой Ижик-то проживает. Помнишь, мы недавно с чайником за грибками ездили? Так ты березу какую-то впилился, крыло помял, колесо пришлось менять. А? Ну, что, ну? Чего надо а, так я чего спросить-то хотел? Как колесо? Не хлябает? Я ж тебе его менял. Нормально ходит Ижик? Нормально. А -а -а. Ну, иди. Не то тебе на работу завтра. А что ты вдруг про колесо? Про колесо? Действительно, чего это я? Чихать я хотел на это колесо, если честно. Меня, если честно, больше здоровья березы волнует. Ты как, не интересовался? Какой береза? Которую ты въехал, она ведь на двух ногах была, оказывается. И бегать умела. <связывая> <связывая> Стой, гад! <связывая> <связывая> <связывая> Спокойней, Ваня. Спокойней. Не то, видать, то, видать, ты забыл. Кто здесь кто? Хвост начал подымать. Отдохни теперь немного. Я сам тогда чуть не убился. А он под колеса пьяный сосиску. Он лыка даже не вязал. Он когда очухался, говорил, что все равно... Что все равно повесится. У него жена, прости, пома. Ему все равно. Мы тогда с чайником его даже в больницу привезли. На крыльце оставили. Это да не мне, это Пфф, Заложишь? Сложу. Посмотрим на твое поведение. А с другой стороны, сам Саркус, Чем мне тебя жалеть, а? Я ведь вас с юзиком просил. Вы меня не пожалели вам чайника стало жалко. Так ходить две фонари на меня цветок и башни. И мне на тебя. Так же. Чего ты хочешь? Завтра пойдем в милицию, там расскажешь все, что от нас хотят. Чайника будем сажать. Себя! Себя спасать! Значит, чайник Светки рассказал, а о тебе, да? А откуда бы я узнал, что ты кого-то там переехал? Вы же мне сказали, ты в Березу впилился. Колесо надо сменить. Вот когда для вас хорошее. Когда движок надо регульнуть, отрихтовать, чего. Вот рачи с помоги. А чего эта Светка тебе стала все докладывать? Неважно. Светка свой мужик, хотя баба, попросил, вот рассказал. рассказала. Ну и чего? Чего-чего? Она стала быть с тобой теперь в милицию пойдет, да? Конечно, пойдет. Куда она денется? Азюзик? Что, Зюзик? Он не пойдет. Сделай так, чтобы пошел. Кто я? Да, Вань, ты. Ты. Вот такая у меня к тебе убедительная просьба. Не согласится он. А что мы ему сто рублей даром предлагаем? Не согласиться. Не лапой. Делай так, чтобы согласился. Как? А вот это, Ваня, уже не моя забота. Ты ему объясни популярно, что с чайником, ну, это несчастный случай. Все равно, что если бы он в речке утоп. Тебе в мореходку надо? Надо. Представляешь, мы под суд попадем. Какая тут, черт мореходка? Какие тут кедрения, фея, жаркие страны. Вся жизнь колесом. Давай, не и запомни. Мы туда должны прийти. Все до одного. И говорить одно и то же. Слово в слово, до запятой. Если будут хоть какие-то неточности, мы все в заднице. Понял? Не, не согласится он. Да и я не смогу. начальник Тогда я смогу. Мне будет очень противно, но я смогу. Ну, Звонарев, отвечайте. Звонарев, так кто же все-таки из вас слышал, будто Варенцов сказал, я отоварил мужика камнем по башке. Не знаю. Как-то вы не знаете. Звонарев? Вам самому не кажется это странным? Вы друг за другом талдычьте одну и ту же фразу, которую якобы произнес Варенцов, и сами же при этом не знаете, кто из вас ее услышал. Как тут быть, а? Так откуда она возникла? Я не знаю. Так может быть, вы плохо сговорились, а? Звонарев? Или кто-то вам подсказал, как и что следует говорить? Ну, вам-то, наверное, виднее. То есть, я не понимаю, объясните, Зонарев. Ну, а чего объяснять? Вы же сами хотели, чтобы мы признались. Вот я и признаюсь. Чайник этого мужика по башке камнем отовалил. Ну, пакет ему накинул наглую, чтобы, значит, крови не забрызгаться. А потом камнем, и все это выбросил в пруд. Ну, вот, а потом пришел и говорит, я этого мужика, значит, голове камнем ударил. Ну вы же сами хотели. Ну что, Зетек, пришел? Да ну, не придет уже, наверное. Он обещал, честный Чепец. А чего спрашивали? Да, то из нас про этот? Про камень слышал. А ты чего сказал? Какая разница, кто что сказал? Раньше надо было договариваться, кто да что связался с вами с придурками. Теперь расхлёбываюсь за вас, Козлов. Долго репетировали? Да не гоношистый, запарин. Оформляй протоколы, давай ребятам подписать и кончаем эту историю. Я в эти игры не играю, Михаил Петрович. Что с автобусным билетом? А что с билетом? Ничего. Так. Значит, вы эту версию не работали? Некогда было. Я, Ваня, не первый год в органах. У меня еще, кроме опыта, есть интуиция. И вот эта интуиция мне точно подсказывает, что Варенцов, именно Варенцов, чайник этот, мужика, отоварил, как они выражаются. Ясно. Ну что ж ты, Михаил Петрович, сабватируешь план оперативно-следственных мероприятий нехорошо. Товарищ подполковник. Идите. Идите. Идите, Рогалев, идите. Хорошо. То есть, конечно, ничего хорошего. Иван Закарович, у тебя сколько дел? 18. И сколько из этих 18 не пронено? Шесть. Три квартирных, два угона и убийства на консервном заводе. Да. Возьми консервный завод. Куй железо пока горячего. А это дело передай Авдееву. Я всем говорил, он в курсе. Не понимаю, товарищ подполковник. Ну что ж тут не понимать? Уведомление получишь в письменном виде. А что с моим рапортом? Он же на столе лежит. А что с ним будет? Ты меня допрашиваете или как. Я хочу знать, что будет с моим рапортом насчет капитана Рогалева. Старший лейтенант Запарин, вы свободны, идите. Товарищ подполковник, вам не кажется странно? Я повторяю, вы свободны, идите. В таком случае я прошу учесть, если мой рапорт останется без движения, я пойду выше. Иди выше. Только больно высоко не забирайся, а то долго лететь придется. Разрешите идти? Иди! Плащ сняли, а то на улицу выйти, простудитесь. Благодарю я ненадолго. Вот вареньца. Я тут вам наследил. Да ладно, чего ж там. В магазинах ни хрена нет. Чем богаты, тем и рады. Угощайтесь. Вы, извините, я... Сегодня не совсем в форме. Да? Выпил. Я вел дело вашего племянника, но меня убрали. Дело передали другому следователю. Но это не важно. Важно то, что теперь ему помочь можете только вы. Я? Да. Ведь кроме вас у него родственников никого нет. Никого. Я одна. Как же мне ему помочь? Как мне помочь, господи? Я ж малограмотная, ничего не знаю. Слушайте, будет суд. Вам нужен хороший адвокат. Местная адвокатура, дрянь. Надо ехать в Москву. Вам. Да, да. Пока ведется следствие. Сейчас. Завтра. В крайнем случае, послезавтра. Я написал письмо. Тут адрес, как добраться. Все. Станислав Карлович Берг. Станислав, Очень хороший быть. адвокат. Он сможет вам помочь. Это по-настоящему честный и чистый человек. Да. Поезжайте. Поезжайте. Вы знаете, я никогда в своей жизни никуда не ездил, Не ездила. Да, я понимаю. Вам понадобятся деньги. Я вам... Ну что дам. вы, что вы, что вы? Ну только немного. Большое спасибо. Низкий поклон. Ну что вы, деньги, что вы? Да берите, берите, не стесняйтесь. Я очень виноват перед вами. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужен Станислав Карлович Берг. Вы, вероятно, из его старых клиентов? Нет. Мне нужно ему письмо передать. Давайте. Не, не велено ему в руки передать. Станислав Карлович скончался? Месяц назад. Господи, господи. Может, я могу помочь? Капитан, капитан. Выстроились, как бараны на водопаде. Ропеля России. Служба Диенко подбери мне из этих деклассированных элементов. Трех-четырех. Поприличнее. Шо? На опознание едем. В третью больницу. А, понял. Смирно. На работу устроился. Товарищ Уческов, я приходил в отдел кадров, а он, кажется, закрыт. Я лучше завтра приду. Опять нет. А? Шаймаш, до машины поедешь, с товарищем товарищ капитан. Товарищ Уческов, честное слово. Без разговора вы без. Глупостей. Я устроюсь на работу. Давай, шай, шай. О, я кушаю. На какие такие доходы гуляем? Ты что, углох? Иди. Жинка, твою зарплату получил. Угу. Выклинчев бог украл. А? Ты же слово давал в якушку. А что я сделал? Меня кореш угощает. Что, так не ось. имею права? Так вот, поедешь с товарищем капитаном. Ты что я сделал? Петь, ну скажи. А за что его, начальник? Я же его на свои угощаю, заработанные. Здравствуй, Ильченко. Наша вам с кисточкой. Давно освободился? Вашей молитвой второй месяц чистой совести. Поздравляю. Давай-ка бери своего кореша и вали в машину. Надо помочь правоохранительным органам в очень важном деле. Очередь пройдет. Ничего. Сегодня не выпьешь, завтра мне спасибо скажешь. За то, что лишним два дня на свободе. Похудел. Нет, ну что мы Ладно, Пей, ну, не скажи, поступай. Ну, пошли, пошли. Ну. С этим никогда не связывайся. А, так быстро. Да Безобразие! Что сказали? Зачем вы так? Они действительно ничего не сделали. Слушай, Глебенко, давно нам этот магазин закрыть надо. К Понял. Понял? И стаю девать нули. Умный. Вот ты, капитан. На выход! Вперед! Федор Иванович, здравствуйте. Вы меня узнаете? Я следователь Авдеев из городского управления. Мы с вами вчера беседовали. Сейчас вам будут предъявлены несколько человек для опознания. Среди них, возможно, будет тот, кто на вас нападал. И вы обязательно должны опознать этого парня. Обязательно. Давай, проходи, проходи. Стой. Шапки снять. Этот? Все-все, а. а. больше нельзя. Товарищи, вы все слышали, что потерпевший указал на этого гражданина. И при повторном моем вопросе вновь сказал да и указал на него. Назовите вашу фамилию, имя, отчество. Вренцов Николай Васильевич. Для составления протокола опознания прошу всех пройти в ординаторскую. Спасибо, доктор.